Многочисленным просьбам моих подписчиков и я уже сломлен, не могу это терпеть. Я сам, конечно, не использую ТикТок, не знаю, может, я уже совсем задрях, но я все-таки прислушался к вам и я запишу вам то, что вы меня просили. Где же купить самые дешевые монеты для вашего профиля? Добро пожаловать на канал АПОЛЛЭКСПЕРТ, с вами Владимир. Друзья, я сам немножко полистал, зарегистрировался, там использовал некоторое время TikTok, он мне не зашел. В принципе, так много соцсетей, для меня просто не хватает времени и сил, чтобы там сидеть. Да, Там есть прикольный контент, спору нет. Но все же, я для вас погрузился в интернет и нашел самый топовый, самый интересный, самый простой в использовании сайт, где вы можете оформить эти монеты за самую низкую цену, где вообще можно только найти. Поехали. Так, друзья, сегодня я вам демонстрирую самые дешевые монеты для вашего профиля в TikTok. Смотрите, вот этот вот сайт вы найдете в закрепленном комментарии под видео, и вы можете все, в принципе, ознакомиться с вами, перейти вот на сайт и оформить данную купюру. То есть вы переходите на нужное вам количество, видите сумму, вот я нашел, зашел по 350 коинов за 3 доллара. Вы здесь просто вбиваете вашу карту, оформляете. Здесь вы э, пишете ваш e-mail адрес, на который вы зарегистрировали. Либо же пишете имя вашего аккаунта, а именно ник и покупаете. Ничего сложного нет, все делается вообще буквально в несколько кликов. И здесь, как можете заметить, есть положительные отзывы. Сайт существует с 2019 года. По 22 поэтому все официально законно вы здесь можете выбрать свою страну или же выбрать all countries то есть все страны и никакого труда здесь не составят вам чтобы вы могли выбрать способ оплаты ввести ваш ник нажать купить и дальше пойдет просто оформление суммы спишется с вашего баланса то вы будете через apple pay через google pay оплачивать либо же будете крепить вашу карту не имеет значения Переходите, оформляетесь и пользуйтесь с удовольствием того, что вы и хотели, цель достигнута. Как сами видели, все очень просто. Перешли, выбрали вам ну, необходимую категорию, ввели карту, ввели ваш ник, оплатили, все получили, используйте буквально в считанные секунды. Но также не забывайте то, что у меня есть мотоканал Just Run, по подсказке в описании в описании под видео, в закрепленном комментарии. Хочу вас попросить, перейдите, подпишитесь. Для меня это очень полезно. Сделайте максимальный репост, рекомендуйте. Для меня это будет очень приятно. Я прислушаюсь к вам, делаю для вас контент, который вы просите. И вы дайте какую-то отдачу. Дальше больше. Скоро увидимся.